Дорогие друзья, с вами я Влад и Игр Force Game. И сегодня мы фор... будем играть, играть на Майн и играть голодные игры. Начинать. Игры? Да, да. Заходим, давай, заходим. заходим. Вот, здесь три человека. Да, я зашел. Сразу хочу пожелать приятного просмотра: кто кушает, а кто нет. А кто не кушает, взять что-нибудь покушать. Там чаек, кофе с бутербродиками, с чипсами, с так, Сразу я надо я быстро могу... на сундуки бежать. А на какой мы на карте играем? В Сибири мы играем, короче. Карты Сибирь, да? Побежали. Не понял. Что-то у меня залагало. Так, у меня лук. У меня тоже подлагало. Объечение. Второй лук. Так. Так, одеваемся, одеваемся. Нет, зачем я? Я шучу, что ли нормально одеваемся. У меня каменный лук. Все, болтали! Все, да. Просто кпс. Мы вообще на конце просто. Так, что у нас так, имеется? Помоги... У меня скелет. Я могу накинуть на скелета. Скелет. Види. Види, а? не надо стрелять. Скелет, нет, я сказал. Скелет не. Скелет нельзя. Нет, я сказал. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Скелет, помогай. Скелет, пропал. Скелет, дебил, вообще не помогает. Зачем скелет созданный, я понимаю? Он не понимаю, он даже не помогает. Конечно, алмазный меч всё её решает. Давай еще. Был... Он просто взял и, ссорил, и тал, Так, давай, где ты? А тебя нету. А я что? Ну, выходи. А шо смотри. На шо? На что? На... Так. <связываю> а где ты вообще? О, вот. Так. Ну, давай на 5G. 5G. Ну, я подожду, короче. Потому что, если мы с двумя у нас, то сейчас собираешься И вс будет хорошо Так Так, у них там завершение Так, теперь Блин, ну зачем я вышел? Пять короче Все, я присоединяюсь Так, второго тоже присоединяюсь Третий Ох, че, ой, Охайоныча я же вот так вот по скорости так вот так да. так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так Золотали. Так, у меня проще, у меня вообще и лука нет нормального, ничего нет нормального. Опять же золотали. У меня есть э, лук хороший, но стрел нет. Опять же золотали, ну круто, у меня даже а нету... Пьём за Раду статус. Не меня, не меня, кто да меня за что? Я За какой-то профессиональный, у него, короче, привиление какое-то Пошел, победил сразу, все. У него золотой метод. Откуда у нее железный меч прокачан? Он читер! Сразу, чи короче, читер, с... понятно. Брань Все понятно. Лутает, Все понятно. Читеры. Ну понятно, читеры, что я могу сказать? Хорошо я могу сказать. А потому а, что, да, что, а, что а, почему а, у меня а, ничего а, нету, привилег... у него есть. <laughs> ну мне я могу тоже привилегию купить, сколько она там стоит. Ну, Всего нет. лишь за 50 рублей тоже могу купить там админку или что-то. Угу. не пиратку, а вот тут вот, лицензию. Где можно купить Майнкрафт? Где хочешь, можешь купить на э, на моём сайте. Ну, типа, а, как, а как его активировать? Если тебе просто дают код? Просто, да. не знаю, покупаешь, тратишь деньги и всё. Без кода, какой код, зачем код, кому этот код можем вообще? Не в зомби, если мы направить никого. О, все, зомби ставим. Mm -hmm. У меня нету лука. Ничего у меня нету. Я, я буду мотыгой отбиваться. Мотыгой буду отбиваться. Серьезно. У меня мотыга есть только. Ты понимаешь, что такое мотыга? Да, Через три секунды. А, ну, с привилежкой, понятно. Классно, круто. Просто привилежка. Пить. игра все убиваете миха я а даже субботе субъект... круто у меня динамит просто я не знаю как чем я я буду отравлением кидать ну, я не знаю у меня нет ничего я буду бежать просто ты понимаешь я бежать не хочу я с ним драться ой я себя кинул круто ну, еще раз доплыву кину туда все я плевать все, ты сейчас будешь на один на один с ними сражаться. Так, круто, у меня все, я сдохну. Эти нами только накидаю, он все. Все, валим, я не знаю, что делать. Матыгой отбиваться, мотыгой. Я мотыгой буду отбиваться. Круто, мотыгой убью. Нет, нифига. я мотыгой не понимаю, как так? Я не знаю. Ты где? Давай заходим на сага два-два. Ладно, давай. На микрофонку не упал. Да, за три рубля на Авито, я знаю. Мы это уже жаль, сразу... Как они так быстро? Они, походу, какой-то топ-туда типа, быстро лун. На Ctrl нажимают, конечно. Какие? по типа, Быстро, они все быстро сметают, короче. Так shift на нажимай, когда берешь. Это можно без проблем прийти А у него уже меч сразу золотой, железный. Ну, круто блин. Вот алмазный меч 4 вот Все, мне хана, я не знаю, все, все уже нету ничего. А все, бежим, я я буду, я буду бежать просто. Подальше от всех. Потому что у него железный ну, меч. Я, короче, сейчас взял лут для тебя. У меня есть лут. Зачем? Не, именно каменный на меч. И стрелы. Меч. А, меч. На, на, на. Бежим, просто бежим. Я не знаю, куда. Куда в глазах, туда бежим. Уплываем. О, тут лед нормально. Подлет, подлет. Сейчас ломаю льот и все. Так, чащу. На, ещё... на, на каменный меч. Спасибо. Я тебя. О, уже убили кого-то, круто! Золотой меч могу убить. да, золотой меч. Просто бежим. Я буду отстреливаться. Хотя стрелять не умею, ну ладно. Я, я умею только с автомата стрелять, а не с А девочки, все, я не понимаю. Может мы не туда побежали? А одного уже убили. Ну понятно, у него, у него сразу железный меч. Конечно, его убили. Там просто взяли, ха, и все. О, я вижу, что он Где? О, я могу уже что-то сделать. Ты где? Я бегу к спавну. беги, я не на спавне вообще. Я просто не знаю, где ты. За like, я могу за громадня. Сломать. Так, пошли, так, пошли, я друг. А ничего нет. Там, блин, зачем я использовал? Я бы натравил на кого-то. А так, так я, я просто чисто. Да, да. А потом как придут куча людей, людей по и убьют меня. Я вообще не понимаю, где. О, они. О сундук запрятанный просто под армиров, понимаешь? И нормально тут запрятанный. их найдешь еще. Чего вот с шляпа нормальная... Так, ну я немного, ну я уже типа все нормально где. Так, что у меня с едой? У меня ой, очень плохо. У меня одна печенька осталась. О, еще один сундук. Нифига себе! Просто взяли дырку, сделали какую-то. Вот я буду ждать расправы, не залуплюсь, не от себя босну. Ну и что, тушенку. тушенку съем. Надеюсь, не отравлюсь. Так. Так. Ты живой Еще. Я, бежу к тебе, я бегу к тебе. Пытаюсь. А, игра заканчивается через 17 минут. О, 17 минут. дофига времени. О, еще один судник. О, тут нормальный такой. Смерти. Раза. У -у -у. Я, Майк. я побежал, все, я побежал крафтить себе хороший меч. Ну как хороший, железный хотя бы. А когда бежит, да? Это я. А тут нету, сюда, а тут нет. А смысле? Тут только зачаровал. -то. Где ферстак и не по. Смысл. Погнали, к тебе ждать, начали. Фиар... Пир... А, пир начнется через 90 секунд. Типа, пир. Это типа палец твои эти координаты. Я думал, пиар начнется через <смех> Пиар. Блин, от тебя досок вообще нет. А ну, досок вообще нет. А, а ты знаешь, где вообще есть тут верстак? А зачем тебя? Ну верстак, я хочу скрафтить меч хороший. Железный. А, сейчас подожди. Нет, тут ну, только жертво, здесь чаровалка. Так здесь. А тут нельзя ломать ничего. Так, ну, пошли куда-нибудь искать фундукси там, да. О, курица, здорово. Убью. О, тут домик есть. Ох, нифига тебе, не один даже. О, тут алмаз валяется. Я буду ждать селевую. Нет, пошли вместе, я, у меня как-то стрёмно туда идти. Пошли вместе. Да я боюсь, куда вы Да пошли вместе, нормально всё будет. Там есть дворец какой-то, он там. Пошли. Да пошли уже, блин. А! Пошли, я говорю. <свист> пошли. Вс, пошли. Ты идешь? Нет, я не делаю. Идем. Опять тебе голдал, сюда там. Ах, типа да? О, алмазный меч! Круто! Яблоко золотое! Нифига себе! Кстати, у меня тоже есть золотое яблоко. Ну, круто но. Здесь все золотано! Нет, вот, вот тут, где я был, там не золотано. У меня теперь алмазный меч есть. Да. У меня алмазный меч теперь есть. Золото да, ну, то, то, то, то. ну потому что здесь кто-то был, кто-то это. Тут кто-то есть, тут <потв -то> идет, <потв -то> кто-то. Тут кто-то есть. О, вот он, вот он, вот он. Догоняем его. О, динамит. Пацан, давай. Пошли вместе. Сейчас. Пошли вместе, я его видел. Вот он там стоит, тупи. Вот он. Они вдвоём. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, слов? нет. Нет, нет, нет, я сказал нет. А мне не хочу. У меня нет лука. нас есть, есть, но я но не пойди, хочу. Помоги, пожалуйста. Ну ладно. Я все, я бегу. Я бегу, я просто бегу, я не хочу с ней тратить. же завали двоем просто, я буду их как обманывать как-то. Эндерпёрлить как-то. Давай, как я сюда таком Я спрятался. Круто я спрятался, конечно. Так, в смысле смертельный бой? Блин. Слышно. А они могут смотреть Они не начнут. В смысле? Нет, нет, нет. Так это невозможно, будет. Блин, а ну как так? А я почти убил. Они твоем тиммидлись, конечно. Это нечестно, я не буду так играть. Я так играть больше не буду. Они Тимит все убивают, меня вот просто. Как это вообще? Сейчас. Они ещё мои вещи взрывают. Ну какие тебе ойли? Всё, я валю отсюда, не хочу. Смотри, как это. Кстати, а сколько серий идёт? А, у меня 14 минут. Давай, запуск, запуск. Я в запуск пошёл. Подожди. 3 секунды. Нет, 30 секунды, в смысле? Подожди. Ну, в смысле? Подожди, ОБС не... За... Тут, ну, в смысле? Ту -ту -ту -ту. Ну все Майнкрафт, во-первых во краснулся а в БС во-вторых выключился Бывает Ой, куда я зашел Бывает Так Так, все, продолжаем Заходи 5G Второй Зашел. Так, шоу, мы не прощаемся или новую серию записываем заново? Нет, ну че заново, я продолжаю. Продолжаем. Ну, вот на второй зашел. А мы втроем опять? Да. Давай сразу, короче, убиваем вот этого серого ту и выиграем. Ну, давай без ничего, да, без меча. Потому что он какой-то с привилежкой. Так мы не убьем его, у него сразу железный меч зачарованный. Ага, он нас убьет быстрее Чем мы, у нас даже меча нету нормального Просто будем бить, бить, бить, бить и все. Рукой? Или сразу? Все чем? Ничего. Мечу? А я почему? могу натравить, я натравлю на него зомби есть скелеты Я буду на него травить всякую фигню Чай натравлю просто сейчас, понимаешь? Просто беру и травлю на него Яблочки. Смотри, у меня зомби есть. Я на тробу надел. Я просто бьем. Бежим за ним. Я его, я его. Я помогаю, помогаю. Меня зомби убью. Убью. убили. Убили, все. Кого убиваем теперь? Подожди, сейчас этих зомбаков постель. Это мои зомбаки, нет, это мои зомбаки, ты за что меня их убил? Это мои зомбаки были Вот так вот, вот так вот будет со всеми, кто мой... мы их трогать будем Все, теперь победа моя Потому что зомбаков нечего трогать Буду знать, как мы их зомбаков трогать Нельзя так делать Так Не, не крашился, нет? все, давай Давай будем убирать. Не не твое не почему? Не почему бы и нет? А потом фанкинс. Ну, вот так вот и будет. Коинов в 600. У меня в 600 коина. Так, ран, ран, ран, давай. Есть секунды, 9, 8. Ладно, куда-то. Еще кто-то присоединится, да? Нет. Я не присоединился. О, все, хана вам всем. У меня самый офигенный меч просто. Подожди. Майнкрафт. Может меня не убивать? Я не убиваю пока. О, еще лук, круто. Так, смотри, сейчас, подожди. У меня лук еще есть. Так, подожди. Сейчас. Ой, что-то случилось у спокойно. Ой, что-то мне хреново. Ой, что-то мне плохо вообще. Плохо, плохо. Мне четырет почему же? Вот, вот ай, штырит, блин. Победа опять. Вот так вот. Ура! Победа. Так, что? Надеюсь, вам не стой. Надеюсь, вам видео понравилось. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока. Пока-пока.